Что, Диман, собрался уступать на соревновании, формой будешь заряжаться. Доброе утро Ну что? Это будь про первую серию. В общем, наконец-таки я решился, это будет первая серия. Начнем мы, конечно, с замеров, с плана. И с веса. Давайте посмотрим, что у нас то есть 93 ,8. Давайте сначала сделаем замеры. И потом уже объясню вообще, что происходит, зачем мы все это делаем, и что за путь такой. Начинаем с бицепса. Многие просили измерить бицепс на холодный. Вот только что проснулся. Ой, Ищет, короче. Я обычно стою в 7.30, но сегодня я безумно плохо спал. Точнее, безумно плохо... Засыпал. Я очень-очень-очень долго засыпал, такое ощущение, что вообще практически всю ночь засыпал. Это бывает крайне редко, потому что обычно я вырубаюсь, но почему-то сегодня произошло именно так. И в общем, сегодня я еще встал на час пораньше, потому что обычно встаю в 6.30. Но иногда солнышко вот это вот, которое сразу начинает жестко светить в глаза, оно меня будет примерно в 6-5, и вот приходится вставать в это время, потому что солнышко и спать уже не хочется. Бицепс на холодную. Конечно, он немного гладкий меня делает, но не суть. Объемы должны быть. Бум. Давайте, в общем, лайфхак для измерения бицепса. Сначала мы напрягаем вот такой вот небольшой пик, делаем. Потом накладываем ленту. Это 42-43-43,5 в зависимости от того, насколько она вот здесь вот лежит. Короче, в среднем давайте возьмем 42,5. Эктоморф ли я, конечно, многим интересно узнать мое запястье, поэтому давайте вот здесь вот да, мерить. Если до костяшки 18... 18,5. А если мерить после, то получается 17,5. Вот, кстати, не знаю, как правильно, пишите в комментариях. Походу все-таки эктоморф. 28. 8 awesome. Короче, шея в районе 38-39, хотя я ее вообще не тренирую И обычно первый вопрос, когда, когда меня кто-нибудь видит из борцов Ты качаешь шею, ты занимался борьбой Даже и самый Игорь Байденко, когда меня первый раз увидел Он такой здоровый, такой смотрит на мою шею и говорит Здоровая шея, мужик Моя теория, это я делаю вот такую птердактиль и она прям напрягается Каждый раз, когда я это делаю, то же самое, как и трапеции. И поэтому растет. Окей, далее. Расслабляемся. 80, 80 с половиной сантиметров. Chicken в районе 86 сантиметров. 40. Я ведь когда-то помню, у меня были такие своего рода золотые идеальные пропорции, когда банка была 38 и икроножная была тоже 38. Сейчас прямо все сводит, когда... Что-то напрягаю, потому что не хватает соли, не хватает моего завтрака. И, кстати, первая вещь, которую я обычно делаю, которую просыпаюсь после вот этих вот всяких вакуумов. Пришло время... Как минимум 10 минут каждое утро. Вот, смотрите, тут даже написано, что звонки будут отменены до 7.30. Потому что обычно я встаю, опять же, в 7.30, но вот 6.55 уже, кстати... Почти полчаса прошло, пока я забегаю с камеры. В общем, делаем вакуум. Обычно я просто беру свой телефон, ложусь вот в таком вот стиле, залипаю в телефон и делаю вакуум. Ну или можно как завещаварни. Дальше по списку включаем роутер Wi-Fi. Делаем, делаем, А, вон он. Ибо обычно я его на ночь включаю для того, чтобы не создавать дополнительные там всякие вот эти поля, ну, чтобы сон лишний раз он не нарушал, хотя тут, конечно, в квартирах дофигища Wi-Fi, но я уверен, что это тоже имеет значение, поэтому на всякий случай вырубают, ну и, и все. Вот так вот рука окажется не слишком-то маленькой на самом деле Ну и перед тем, как рассказать о планах, целях вообще Что за прот такое, что за дорога Ты чуть, Диман, собрался вступать на соревновании? Формой будешь заряжаться? Давайте проверим форму, оценим, надеюсь, здесь свет будет Если не будет, то оставлю кадры с сегодняшнего и с позу-позу-позу вчерашнего дня Вот здесь вот на канале вчера вышло или позавчера видео вот трансформации веща. И оно набрало всего лишь 942 просмотра Так что те, кто не видел, обязательно заценитесь Ссылочка я оставлю в описании Там я на основе своей трансформации рассказываю, что конкретно я делаю Для того, чтобы вот так вот спрофессировать, вырасти А питание, тренировка, советовал. вот прям чисто выжимка, ошибочки Все четко полезно, кстати Вот это график удержания аудитории И вы видите вот эту прямую линию почти Она идет вот так вот Это значит, что людям интересно смотреть им не слишком интересно кликать на эту заставку, потому что что-то, походу, я привлекательно сделал. Но интересно смотреть. Уверен, много из этого видео станет вам очень полезно, потому что если бы мне сказали вот это вот еще года хотя бы 3-4 назад, то лучше, когда я начинал, какой бы сейчас был прогресс, какая бы сейчас была форма. А сковородочка-то почти уже разогрелась. Скорее всего, сегодня на завтра будет. Вот, вот. Так вот. Безумно люблю такой завтрак Здесь будет яйца, скорее всего 5, может быть 6, а может быть 7 И вот такая вот овсяночка Либо смесь из злаков Ну и в принципе, это, по сути, мне особо ничего нет А, нет, нет, нет, я придумал Вот сейчас просто держите голодный лайфхак В общем, сначала мы должны взвесить вот эту вот тему Это что у нас? Вот, традиционный хлопец 33 грамма Все, это дело на сковородку и только после этого уже давайте вбивать туда яйца. Так делается хрустящая корочка, она становится ма. такая прям хрустящая, такая прям вкусная, такая прям мюсли напоминает. Это очень крутая тема, просто зацените углеводов, это будет чечевица. Я очень давно ее хотел съесть, но как-то все забивал и потом перехотел, вот таком на пакетике лежит. Это типа горох, но это не горох. Это как горох, только она лучше усваивается и не так неприятно для многих. Короче, годный продукт мне нравится. Хотя, в принципе, и горох тоже долго. Как всегда, годный лайфхак. Нажимаем на чайничек. Сейчас он быстренько скипятится, прям вот. Оп, уже кипит. Берем ковшик. Тик, тик. Так, одной рукой мне это не развязать И вот так вот прям ложечкой бум Это 16 грамм, нормально Оп, вторая пошла, 7,7 Сюда, оп И заливаем цветочку. Овсянка, яйца, чечевица Приличное количество белка, нормальное количество жиров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 Чечевица на сковородочке И к тем 6 яйцам я накину сейчас еще, наверное, два И будет того 8, 8 яиц, 33 грамма овсянки и чечевица И это прям будет максимально крутая тема для того, чтобы зарядиться на сегодняшнюю тренировку Спойлер, скорее всего, тяги И, возможно, даже на один раз Смотрите, ребят, дропнул новый пост в инстаграм, уже выложил Вот, рассказал о своем пути в про Здесь вот есть даже видосик про жемлёжа, можете заценить, 145 килограмм. Так что те, кто не подписан на мой инстаграм, здесь всякие разные полезные посты, есть крутые фоточки. Вот-вот-вот-вот, обязательно подписывайтесь. Всем-всем-всем рад, всех жду. А тем временем у нас новый прием пищи, и это будет, скорее всего, овсяночка, потому что у меня очень мало чего есть покушать. Курицу надо готовить, творог надо размораживать. Зато есть немножечко протеина, остатки и есть вот такая вот овсяночка и 5 зваков. Здесь получается овсяные пшеничные, яичмены ржаные и, и все. Да, 5 штук. Короче, смешиваем вот эту тему, смешиваем вот эту тему. Заливаем водой и накидываем прот. Получаются углеводы, белок все, что нужно для того, чтобы начать монтировать видос и собираться на тренировку тяги. Я все еще очень сильно хочу попробовать потянуть на раз, но я не уверен, что это по плану. Поэтому посмотрим, и давайте готовить кушать. Нет, я конечно говорю, то, что у меня осталось мало проты, но он закончился. 23 грамма всего 23, 23. все это за как набирать